вас друзья сегодня мы вам покажем частичку нашей испании глазами людей которые приехали сюда отдыхать также подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и мы с удовольствием будем вам показывать все больше и больше в испании мне в принципе понравилось все кроме жары то есть в июле здесь очевидно очень жарко у вас я еще такое животное, не привыкшее к жаре, к высоким температурам. Конечно, очень душно, на парковках душно. А, Кстати, это второй момент, который мне понравился. То, что отсутствуют парковки. А в остальном замечательная страна. Замечательное, ласковое море, климат. Мы здесь пробыли чуть больше двух недель. У нас было только два ветреных дня. Спокойное, ласковое море. А... Вкусная еда, люди здороваются, что понравилось также. Не незнакомцы здороваются друг с другом, все ула-ула-ула, здорово, то есть говорит о вежливости людей. Мы не были, так сказать, в ресторанах высокой кухни, ну были, конечно, цены высокие, это тоже негативный фактор, да, чтобы в среднем на нашу большую семью Уходило порядка от 80 до 110 евро, да. чтобы покушать. Ну, это, конечно, с алкоголем. Вот поэтому мы были всего пару-тройку раз. А, то, что разнообразная природа здесь, да, здорово. То, что можно найти пляжи себе по вкусу. Можно найти пляжи с волнорезами, с камнями, с галькой. Можно найти пляжи с, а, с песком, с гладким, пологим входом, который был бы удобен для детей. А, в больших городах не были в, так, в Аликанте. В один раз заехали, но очень на пляж э, Сан-Хосе, по-моему, на Плая де сан хосе если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь. Но там не могли найти парковку очень долго. То есть Папа! я высадил своих. Вот, так что... Расскажите, вот где мы находимся, что-нибудь об этом городке, что знаете? Я об этом городке ничего не знаю совершенно. Мы даже жили, в принципе, не здесь, да, по Раису. Это не совсем же Вилла Хуйоса. Это... Вилахуса только конец ее. Ну да, да, окей. Мне, а... что мне здесь нравится, так это вот это отсутствие э, скучности. Отсутствие скучности. Народу не так много, как в валиканты. Да. И трафик не такой, и. Да, мы были на шоколадной фабрике здесь. Музей, да? да, в музей шоколадной фабрики. Походили, дети, вы... вам понравилось шоколадную фабрику смотреть? Да, да. Мне, понравилось, мне понравилось больше всего, кушать шоколад. Вот. Что еще сказать? Ну, конечно, здесь такая пляжная линия интересная, разноцветные Папа, домики. Папа, да? мне так, не мешайте. Мама, расскажи, что понравилось тебе в Испании? Мне понравилось, во-первых, море. море. Море? Присядь, пожалуйста, сюда. На секундочку, вот сюда, вот сюда Великолепное море Долубое, бирюзовое Меняет цвет Утром один свет вечер, Днем второй Вечер вообще темный теплый, теплый Просто Восхищение вызывает Но я даже не знаю, что сказать Мне все здесь нравится А еда тебе понравилась? Еда? Еда, погода Ну, погода замечательная все время тепло, все время тепло. Да. Один раз в последний вот день мы уезжали, появился ветер. Ну и то, в общем-то, ничего страшного. Да. Волны были какие, как мы плавали вместе. Хорошо все, всем, кто не был. Вообще, конечно, что хотелось бы сказать, что вот, вот это вот, я не знаю, как называется, провинция Валенсия, да? Это? Провинция Аликанте. Или провинция Аликанте. Мне просто сказал, что Аликанты под Валенсией или нет? Или это отдельные совсем? Провинция Аликанты, но здесь Коммунидат Валенсиана. А, а Валенсиана, Валенсиана Коммунидат. Там. Все, да. ну я понял, откуда эта путаница. Смысл в том, что здесь в округе очень много разных тематических парков интересных. Тут можно сходить в несколько аквариумов, несколько amusement-парков, да, а Walt Disney. Можно сходить там в несколько аквапарков, нужно сходить в несколько зоопарков и все друг от друга, я не знаю, 10-15 минут езды. То есть для детей здесь просто чудо из чудес. Мы были на день рождения дочери, пошли в аквапарк, провели там 9 часов. С ума просто эти сами не понимаем, как вообще мы на такое решились и когда уходили еще там кричала можно еще раз да и когда уходили дети были дети все все еще хотели еще разочек еще разочек еще разочек но он взрослый уже сил не оставалось никаких красота, вот красота и... какая каждый дом сад вот квартира вот эти Забо... ну не забор вот... архитектура нет, не архитектура. ну дома, конечно, тоже великолепные. Мне нравятся и дома дома. Как... А какие они, как украшены цветом? Кожа-дерево, букет. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Здесь городок уникален тем, yeah? что все дома разноцветные. И это ихняя фишка в что они фасады красят каждый себе в другой цвет. Mm -hmm. И это все узнают. То есть одна фотография, и все знают, что все, это виаха Кальпа, yeah. например, это там та гора есть. Алтая, купола синие там, э, церкви Ну, ладно, я пойду в меню. Что еще понравилось, это то, что люди здесь умеют отдыхать во время обеда? Да. То есть есть такое понятие, называется сиеста. Да. И да. с двух до пяти магазины не работают. Да, и воскресенье не работает. Не работает ли воскресенье? Нет нет, нет, нет, И еще мне здесь понравилось очень вино. И вот так много, и такое недорогое. Да, и за 2 евро можно купить бутылочку хорошего вина. Да, а какое здесь, а какое здесь шампанское недорогое. Илюш, ты скажешь пару слов, что тебе понравилось? <свес> <свес> мне больше понравился в парке и мне, мне понравились рестораны <свес> и пляжи. Да, пляжи классные. Да. Еще... Вон тебе еще что понравилось, я думаю. Я, мне а... Есть что не понравилось, скажи. Ну, вот понравилось. что так не понравилось, что из-за этого больше никогда сюда не приедешь? Мне не понравился а, такой пляж, который есть камни под водой. Пляж с камнями под водой, да? да. Не, понравилось? не понравилось. А мне казалось, что он тебе наоборот понравился. Ты же там строил замок подводный. Ну это пляж. Это... А, не этот пляж. Короче, ему не понравился пляж Бенедорм. Там камни под водой. Он называется, по-моему, пляж. Да-да-да. Пердон, да. ну Но. Лясика, нету. но ладо. Я я. Аки? Аки? Аки? Канья? Канья. Аки? Аки? Аки? Аки? Аки? А что тебе понравилось еще расскажи? А что не понравилось? Я знаю, что тебе не понравилась жара, да? Да, мне не понравилось. Это я летел на самолете, а у меня было жарко. Ну на самолете ты. это же Испания не виновата в том, что на самолете жарко, правильно? Да. Нет, то, что в Испании тебе не понравилось. В Испании мне не понравилось... А чей это дом? А почему ты полосочка такая? Мам, мне не понравилось. Пап, пап, что Не да. знаю. Мне понравилось, как, а, как разрушились дома. И, и... Разрушенные дома не понравилось? Да. А где, а где они? Я видел один какой-то замок а, рядом с Рядом с остановкой поезда. А, это, наверное, здесь, в Вилла Хуйосе. Ну, ну да, ну тут да. да. Какие-то, какие-то разруша разрушаются. дома, какие-то э, недостроены еще. А мороженое. Но но эладо, си. Ну, и приеду. Но но но.. А, Эладо! Эладо, поворот! Нужно выбрать, какое пальцем а, показать. Не, не, не. А, Я покажу. Вот, мама, тебе. Ну что, давайте за Испанию. Учокнемся за то, чтобы вернуться сюда еще раз. Да? За то, чтобы это был не последний раз. Да, алкоголь здесь очень понравился, недорогой у нас в Норвегии. Самая дешевая бутылка шампанского а или там игристого какого-то вина, кава, это минимум 10 евро. Минимум, это самое дешевое. Самое дешевое вино 90 крон, 100 крон, да, это 9-10 евро. Самое дешевое. А бутылка 0,75. Более-менее такое приличное, это 15 евро, 150 крон. Ну, мы уже вышли из того возраста, да, когда... Нам требовалось много алкоголя. Ну, здесь мы, ну, здесь не мы не наслаждались не шампанским, не да. Точно. Жалко уезжать, да? Очень жалко. Интересно, какая здесь погода осенью, зимой, весной. Понятно, что мы, наверное, купаться в море никто не купается, но снега же нет. Снега нет. Что Илюш еще про Испанию может сказать? Больше а? вот больше ничего. Не, ну он сказал про разрушенные дома, молодец. Настя, а ты скажи, что понравилось тебе в Испании здесь? Больше всего а что? Ружи, дай, будет, дай. Я повторю. Мне... мне понравился в аквапарке. В аквапарке? Да, который мне был один Так. А еще что тебе понравилось? В аквапарке? Не в аквапарке, вообще в Испании. В Испании? Да. И еще я видела, у дельф... у... когда дельф... а, дельфины катали лодки. О, да, дельфины лодки катали, да. Ей котики очень понравились. Да, и еще они золовались, котики. Да. А в море тебе купаться понравилось? Да, очень. Ну, конечно, тут сильно жарко. Я хочу холодную в Норвегии. Но там же не будет такого замечательного моря. Все равно хочешь? Накупалась? Потому что родители таскают два раза в день на пляж. До обеда, потом домой, перерыв и после обеда. Михаил начал качать в горизонтальной плоскости головой, что делают эти родители. Настя, а бассейн тебе понравился? Но я видела друга у бассейна, еще на море. Мы ездили в Аликанты на пляж. Он такой же, как этот, только гораздо плотнее. И то есть шире. шире. Но он там не понравился, что мы не могли там припарковаться. Были в Бенедорме, на шоколадной фабрике, в аквапарке. В, в, за, в этом В в Мундамаре. Это не зоопарк, это аквариум. Трогали обезьян а, ну, Это в, в, в, в аквариуме, да? Да. Я на самом деле не знаю, это скорее аквариум же, да, нежели. Ну, Мундумар, это мировое море же переводится, да? Это не зоопарк, не зоопарк жить вроде. Мир море, тогда. Кормили-то Кормили морских котиков, да. Вот. Илюш, что ты хочешь сказать? Я вот. А чё? Че ты смеешься? Ну еще под кондиционером дома после жаркого дня тоже хорошо, да? Да. Не выключающимся кондиционером. Потому что у меня утром холодно. Утром даже холодно было, было что еще сказать? Так, ну где мы, где мы еще были? Мы больше, наверное, нигде не были, да? Сходили в 2-3 неплохих ресторана здесь. В этот, в отель, в ресторан, так мы не добрались до него. Вот. А, ну ездили в Outlet один раз. То есть здесь как бы хорошо тоже шопится. Я так понимаю, что здесь цены... Дешевле, чем в Норвегии, например. Ниже. Да, были в Аутлете, были в этом коммерциал центре в Фенистрате. Ну, в магазинах не было. Они рассказали про рыбные. Да, да, да. Это они же нам порекомендовали. Вот и все. Больше не Что? Да, он, да бабушку мне сейчас нужно к 10 везти в аэропорт. Чё, чё, бабушка? Ну, не прям сейчас. В ди к 10. То есть мы выйдем где-то, что, в 8-9. Поэтому на этой ноте давайте, наверное, попрощаемся. Если, конечно, никто больше не хочет ничего добавить. Я говорю, говорю, надо получать зарплату в евро. А, кстати, вы... Надо получать зарплату в евро. Вы золотые слова. друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши каналы в ютубе и Бариадроны и Топ Реалти. Здесь, в Испании, на Коста-Бланка, есть очень много достопримечательностей. Мы непременно вам все покажем у наших следующих выпусках.